Здравствуйте, мои хорошие, с вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Поступают такие вопросы ко мне от вас. Если взять собаку, взрослую собаку с приюта, какие дальнейшие действия? Отвечу, в силу своей компетенции отвечу. В приюте необходимо узнать, была ли прогрестована собака и когда. В приюте необходимо узнать, была ли привита собака и когда. В приюте необходимо узнать, чем кормили животное. Вот эти вот основные факторы. Вы приводите собачку домой. Она ознакомилась с местом, все... И если вы будете кормить собачку натуральным кормом, своим, то есть то, что сами кушаете, рис, допустим, из круп, это очень неплохая для собаки крупа. Вот. Говядина, курица, овощная диета, кисломолочная диета. Все это показано собачке, все это разъест, все хорошо, все нормально. И это все надо балансировать по витаминно-минеральному. Давайте следует понемногу сначала, пока она у вас... Какой-то две недельки, допустим, будет адаптироваться, привыкать, там 10 дней будет привыкать. Вот так вы ее кормите. Или если вы будете кормить коммерческими кормами, то корма нужно брать хорошего качества средней ценовой политики. Вот. И строго тоже по норму, по весу собачки и по инструкции. Написано, допустим, 80 граммов в сумке. Вы дайте 40 граммов утром, 40 граммов вечером. Вода стоит в волю, пусть стоит. Чистая питьевая вода. Это нормально. Вот. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы корм оставался в чашке собаки. Нельзя допускать. Если собака не прогрессована в приюте, или там проглистована ранние сроки давно, вот 3-4 месяца как, как проглистована, вам необходимо взять антигерметик, проглистовать собачку по весу, по возрасту. Мы об этом говорили раньше. Вот. Это все есть. В зоомагазине это знают, где вы будете брать антигельмитик. И через 10-12 дней после дегерметизации, если животное не привито, вам необходимо ее привить. Вакцин для этого огромное количество, вирусный энтерит, гепатит, чувак, аспироз и бешенство. Самое главное, чтобы собачка была привита против бешенства. Это основное. Вот. Если не привита, то к ветеринарному врачу после дегерметизации. Врач осматривает собачку, спрашивает сроки дегерметизации, прививает, выписывает паспорт. Животное. В паспорте указывается ваше фамилии, имя отчества, данные о собаке, все регистрируются в ветеринарной клинике. Вот. Делаются отметки о самой вакцинации. Делаются отметки о дегельметизации, когда проведена и как еще дегерметизация животного. Вот. И многие другие. Вы уже сами будете, есть вот такие особые отметки в паспорте, вы уже сами будете записывать, когда была течка, или первая течка, если она такого возраста, это предтечка, предтечковый период. Вот. И в дальнейшем тоже записывать время течки. Вот таким вот образом. Многие факторы, многие данные собачки указываются в паспорте. Хороший документ для собаки. В поездке он вам будет необходим, этот паспорт. Потому что смотрится, какие прививки сделаны, значит, какие обработки проведены у животных, и вот сами данные о животных. Особого такого труда здесь нет, и почему-то акцентирует внимание ну, на взрослых животных. Правильно, потому что щенок это одно, а взрослые животные это немножко другое. Ну, разницы особой нет, но щенка немножко легче, потому что там он пока меньше, он будет расти в вашей обстановке, взрослеть, взрослеть, и он быстрее, скажем так, адаптируется к вашему месту. Взрослая собачка немножко подольше будет адаптироваться к этому месту. Вот. Все равно адаптируется. Скорбление, вот я как уже сказал, наладили. Зигиримидизация сделали, прививочку сделали и все. Прогулки трижды в год вы будете глистовать эту взрослую собачку. Один раз в год вы будете прививаться комплексной прививочкой сбежится. Вот такие вот рекомендации. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Задавайте вопросы. По мере своей компетенции, в силу своих знаний, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.